Мой братаела, все окей, Эй. сделай праздник веселей. Варзлы, ужин, что ж мне дай, мой Бартело, мой чудный брат, моя боль, Олимпиад, дай мне путь в твой зимний край, двигай целом. Чикпай мой, брателла, сути эй, нет победы без потерь, эй, Слуй, ну, что ж мне дань, мой братело, мой чудный брат, моя боль, Олимпиад, дай мне путь в твой зимный край, двигай телом. I'm